Na, na, zum Fluss. Voll. Haben Sie gesehen? Heilig. Schneller zum Fluss. Motorräder hier stehen lassen. Absetzen! Sei das vernünftig, Mensch. In die Boote, schneller in die Boote. Alle zusammen. Abfahrer Alle zum Fluss! Wo der Räder in Deckung Орудие к бою! Нетки укрытия! Спасибо, славяне! И дорогая Не узнает Какой танкисту был конец Идар... Дорог... Товарищ капитан, здравия желаю из госпиталя! Жорка. Да, да, да, да, да, да, да. Жорка! Живо, как же, товарищ капитан. А где полковник Гуляев? Да там. пленных допрашивает. Понятно, понятно. Да. А как у него семьей-то? Нашелся кто? Да нет пока. Никаких известий. Ясно. Чуть долго они там. Ну-ка, на. Держи. Это кто же командир часть то у них? Товарищ полковник, разрешите обратиться. Кто там еще? Оберстемка, товарищ полковник. Капитан Ермаков? Ну? Борис. Здравствуйте, товарищ полковник. Откуда тебя черти-то принесли, а, а? Что не верите, может доложить. Откуда тебя черти принесли? О, так. Из госпиталя бежал. Оттуда. Оттуда, товарищ полковник. Это сегодня взяли пулеметчики. Он этот щупленький, раненый, когда брали, хотел себя прикончить. Ефрейтор. Киндер, киндер, трой киндер у него. А этот молодой слабак. Я-я. Киндер, киндер, айнкиндер. О-о-о. Ну докладывай, докладывай. Как там моя батарея? Жива? Жива, жива. Давай. Перекур. Привет, мальчики. Ну что, все живы? Живем, а чё нам? Чему радуешься, Лузанчик? Ишь выставился, как середа на пятницу, Кочерышка. Чё ты такой сердитый, деревенка? Все живы, радоваться надо. Видал? Где? Да нет, это я про нее, про ручку твою. А при чем здесь моя? А при том, всех она, значит, и твоя. Вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом. Врешь ты! Триплоты деревянка. Язык у тебя мелешь, что левая нога захочет. Мелю. А только обидно мне. Не успели капитана Ермакова в госпиталь отправить, как она уже к старшему лейтенанту Кондратьеву липнуть стала. Понятно? Спросите-ка у них еще раз и поподробнее. На что рассчитывают? Резервы, фланги. У молодого не спрашивайте, это что угодно наплетет. Вон у Щупринького. Erzählen Sie dem Oberst, wo sind die Truppen konzentriert, habt ihr die Reserven und wo sind die Flanken. Die Tiefe des Riegels beträgt mehrere Kilometer. Und die Kräfte dienten sich in mehrere Staffen. An den Flanken sind die Panzer und die Artillerie konzentriert. Hier hat man die Absicht, den Weg zum Dnepr zu sperren. Давай обсуждаем, как солдаты и офицеры. Об этом говорят все солдаты и офицеры. Дармее-без-фил, лаутет, кайн-штрид-зурк. Приказ по армии ни шагу назад. Заступление расстрел. Здесь они закончат свою победоносную войну. Русские здесь будут полностью разбиты. Разобьют русские армии и немцы. И немцы будут здесь. И немцы будут здесь. И немцы будут здесь. Днепр это перелом в войне. До Днепра немецкая армия отступала. Но это был тактический ход, чтобы сохранить силу. Ну, хватит, достаточно. Что он сказал? Он говорит, спокойно, дерьмо кошачье, ты же солдат. Уведите их. Давай, давай, Aufstein. Ну что скажешь, матеры и против нас сидят. Шапками не закидаешь, но ура не возьмешь. Так, заскучали вы тут без меня, товарищ полковник. Заскучали. Заскучаешь с такими делами. С какими такими? Да бежит, немец. Это хорошо? Хорошо это хорошо, только и мы должны за ним бежать. И через дне бегом, чтобы не оторваться. А ты вы отстали. В ротах по 25-30 человек осталось. Со мной на одного больше будет. Шутишь? Ты вот лучше скажи из госпиталь. Ты что, раньше времени смылся? А? Ну что, болчишь? -то? Кто командует моей батареей? Старший лейтенант Кондратьев. Кондратьев? Кондратьев, это хорошо. Что хорошо? Хорошо, что старший лейтенант Кондратьев... Тихонько, тихонько, тихонько. Ах! Давай, старший Давай, старший лейтенант! Товарищ старший Витя! На... Ну, Давай, старший старший Витя! Давай, старший Витя! Давай, старший Давай, старший Витя! Давай, Держи. Сатана баба, ничего не боится. И сержант наш, зря он по ней сохнет. Пустое дело. Молчал бы ты, деревянка. Ну, что болта? Быстрее, товарищи, прошу вас. Побыстрее. Прошу вас, быстрее. Прошу вас. не чтоб по-русски, а то прошу вас, спасибо. Так за спасибо и рыб кормить зачнем. А, Лузанечка, зачнем кормить рыб? А? Ну! Стоп! Ты чего это разгулялся, деревянка? А то, Лузанчиков он наш. В умный, как вудка, а плавает, как будто. А, Лузанчиков? Лузанчиков, не умеете плавать? А? Ну вот, я же говорил, не умеет он плавать. Цветок в проруби. Ну ничего, ничего. Все хорошо будет. Все будет в порядке, как в лучших домах Лондона и жмеринки. Если не убьют, так потопят. Не бойся, Лузанчиков. Нет. Закрутит она голову старшему лейтенанту. И кто и только придумал женщин на войне держать? Одна беда. Тоска, не разбериха от них. А вот вернется капитан Ермаков... И что? И вернется. Да и когда он только вернется. Вернулись, капитан? Так точно вернулся, товарищ заместитель командира дивизии по поличасти. Как пышно, торжественно и длинно. Что-то прежде я не замечал у вас такой щепетильности в субординации. Садитесь. А? Василий Матвеевич. В чем провинился твой, любимчик? В госпитале, что ли, не долежал? Ты, Евгений Семенович, не темни. Чем пожаловал? че не ждал? Один прибыл или с комдивом? Ну, куда же я без него-то? И генерал Остроухов здесь? Генерал Остроухов больше дивизии не командует. У нас теперь новый комдив, полковник Иберзев. А генерал? Отузван. Он где? Кто, Иберзев? У радистов то их, связывается со штабом армии. Сейчас будет. Человек-то хоть хороший себе. Пора бы знать, капитан. Плохого начальства не бывает. Оно бывает хорошим. Или очень хорошим. Здравия желаю. Капитан Ермаков, командир батареи в полку Гуляева. Только что из госпиталя. Как говорится, с корабля на бал. Ну что ж, в самый раз, капитан. В самый раз. Карту суда. Заложите обстановку, полковник. Сегодня на рассвете двумя передовыми батальонами полк вышел к реке. Здесь встретил сильное сопротивление. Противник применил массированный артиллерийский огонь, вынужден остановиться. Что с переправой? Готовимся. Переправочные средства отстали. Заготавливаем бревны и доски от разрушенных строений. Когда предполагаете начать форсирование? Хочу дождаться темноты. То есть? У меня народу всего ничего, товарищ полковник. От Курска без пополнений в каждом бою потери. Ну, я слушаю, слушаю. С теми силами, Какие у меня остались. Нужна, простите, осторожность. А вы не считаете, что ваша осторожность позволит врагу укрепиться, подтянуть резервы? Я убежден. Ночная переправа позволит достичь нужных результатов с наименьшими потерями. Не могу согласиться. Существует приказ форсировать Днепр сходу. Приказ штаба армии. Поэтому предлагаю ускорить подготовку к переправе. И даю вам два часа. Но я хотел бы... В армии нет, но как вам известно, если нужна помощь артиллерии боеприпасами, поможем. Что еще? Товарищ полковник, может быть, задымить переправу? использовать химические средства. Дельные мысли. Поможем и этим. Все. Ну что ж, через два часа. Жду от вас известий, полковник Гуляев. Полковник Алексеев, нас с вами просили прибыть в штаб армии. Нам пора. Непуха, Василий Матвеич. Я с вами, товарищ полковник. Останешься здесь. Понадобишься, позову. А что я здесь делать буду? Яблоки ешь. Вон их в саду сколько. Ешь не хочу. Жорко! Петковский, где ты там? Вот бродяги. Главное, держись пехоты, она подсобит, если что. Понял? Батарея должна быть там непременно, хоть по дну, хоть по воздуху, без твоих пушечек, сам, понимаешь, плацдарма не удержать. Я постараюсь. Ну Пол... что -то. ты, кабат, Все слова у тебя какие-то. Штат. Вот бродяги. Ну нагнись же не на гулянке! Постарайтесь, голубчик, тут и впрямь одного слушаюсь-то. Мало. Товарищ полковник, яблочко скушайте. Не обедали ведь. Воспользовался уже. Набрал трофеев. Ну-ка, давай начальника штаба сюда. Где он там? Носит его. Понял. Полковник. А на штаба, Прикажи передвинуть наблюдательный пункт сюда, отсюда, ближе к реке. И связь! Связь Понятно. давай! Ты что-нибудь видишь? Видишь или нет? Да тут разве черта увидишь в таком дыму? Но ну, это хорошо. Значит, нет. и немец их не видит. Что со связью? Вызывайте, вызывайте, вызывайте, вызывайте. Как слышать, отвечать. Девятый приказал к обеду готовить картошку. Как слышать, отвечать. Береза. береза, береза, я сосна. Берег, отвечайте. Нахожусь направо. Зацепились! Нахожусь направо. Связь с правым берегом! Зацепились все-таки! Рано веселитесь, майор! Девятый слушает! Как слышите меня? Прием! Прием! Слышу вас хорошо! Где вы находитесь? Нахожусь на правом. Атакую! Сколько у тебя этих видов? Не проскочили. Держись, голубчик, сейчас мы тебя поддержим огнем! Есть, yes, есть! Yes. Понял вас! Со мной! Теперь можем и поговорить. Каши хотите, товарищ полковник? Потом. Mm. Ну, про ваши дела спрашивать не буду, знаю, Кондратьев не переправился. Ну, знаешь, и хорошо. Вот я теперь о тебе хочу узнать. Как собираешься существовать дальше-то? Как прикажете, товарищ полковник? Не строй с себя казанскую сироту. Ты почему из госпиталя не писал? Молчал. А? Ну ты вот скажи. Ну, грешим, грешем, грешим. То ты оно. Зачем вообще раньше времени прибежал? А вы что-то растолстели, товарищ О, полковник, а? Ладно. да ну у тебя, совсем. Растолстели, а? Все шутишь, шукарь купец. Нет, ну что ты молчишь-то, хинная твоя душа. Ты думаешь, из госпиталя прибежал, тебе за это медаль дадут? Променять госпитальную койку, чтобы вас увидеть поскорее. Стоило, честное слово. Ты мне не вкручивай. Я спрашиваю, жить тебе надоело. Вот оторую ветку. И она погибнет. Верно? Хочу тебя предупредить. Вот что. И без шуток, дорогой мой. Будешь грудь по-дурацки, по-ослиному под пули подставлять. Храбрость показывать, спешу к чертовой бабушке в запасной полке, баста. Спешу и баста. Ты ведь мне, как сын дубина эдакая, со Сталинграда вместе шли. Убьют ведь дурака. Что? Ясно. Все ясно. Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу, очень крепкий. Что молчишь? Да так, думаю. Сам не знаю, о чем. Далеко ли красавицы-бабоньки? Помогли вы, товарищ капитан. Вещи уж больно тяжелые. Серьезно. А вы что же недалеко здесь живете? Вы здешние? А где живете-то? Да недалеко здесь. За селом наша хата. Одни мы. Совсем одни. Помогли бы. Пойдем, а, товарищ полковник. Да ты что, ошалел? А что? Может, пойдем? Надо помочь. а? Наше дело... Военные бабоньки. Некогда нам. Ну-ка, пошли, пошли. Хватит. Прошу прощения, женщины. <свистит> Служба. <свистит> Ветер у тебя в башке свистит. Нечего нам тут. Давай в хозяйство. До встречи, дальше, полковник. Желаю здравствовать. В батарею? Да. Вот что. Ты там уже не нужен Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много, найдем место, не торопись. Была бы шея, а хамут. Может, в ютанты возьмете или в комендантский взвод? А? А, -а, а, некогда мне с тобой антимонии тут разводить. Некогда. Куда? На Днепор. А ну-ка, меня прихвати. Греемся, братцы славяне. Дайте-ка трошки угольков за пазуху. А где старшина? Во второй раз придется на голодный желудок переправляться. Ох, я бы ему этим пустым котелочком расков пять по загривку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую его нет. А. Бомбят. Дальнобойный дура щупает. А. По квадратам бьет, спи. Ох, беда с мальцами. Детские ясли, честное слово. <звы> да, чуток не заглебнулся. Товарищ сержант, вам от Шурочки привет. Ты почему с поста ушел, деревянка? Что, у тещи на печке? <свы> Если бы на печке, кто бы отказался. Старший лейтенант приказал. Иди, мол, погрейся, я все равно вроде как дежурю. Сидят там на снарядных ящиках с Шурочкой. Мечтают. Товарищ старший лейтенант, Елютин, вы? Идите сюда. Случилось, что? Людей кормить пора. Они старшины, не кухни, будто корова языком. Я знаю, Елютин, я послал Скляра, чтобы разыскал старшину. Плутает должно где-нибудь. Не мудрено в такой неразберихе. Плутает, как же. Наша старшина, Сереженька, прекрасно отсиживается в тылу. Там ведь не стреляет. Верно, Елютин? Шура, ты не права. Старшина не трус. Трудно ему после Курска. Когда их немец танками... Помнишь? Добрый ты, Серёжа. Лучше бы шинель застегнул. <coughs> Спасибо. Я сам. <coughs> Что же вы к костерку не идёте, товарищ старший лейтенант? Кашляйте. Шинель мокрая, небось. Что с плацдарма? Танки, говорят, там голос подают. Это мы отсюда слышим. Да. Гудят. Что же, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант? Вряд ли переправимся все ночи ночью. Я только что разговаривал с соперным капитаном. У него за два часа восемь человек выкосило. Ну что ж, пойдем посмотрим, как там. Елютин, обеспечьте, пожалуйста, охрану орудия. Есть? Товарищ старший лейтенант, с вашим бронхитом я вам не советую лазить в воду. Вам надо у костра прогреться, портянки просушить, шинель. Выпить водки со спирином. Что же поделаешь, Шурочка? Сташины нет. Водки нет. На войне нет бронхита. Умная какая, бронхит. Что же раньше молчала? Да, вы правы, Елютин. Нет бронхита. Ну что ж, пойдем? Пойдем. Притихли. Ужинут. Немцы, пунктуальны. Шевелись, шевелись. По-быстрому, братцы. Капитан! Капитан! Кто там? Эй! Слуцкий что ли? Пугалась. О себе лучше думай. Малер. Ишь ты, храбрая какая. Ставите, Лютин. Кто такие? Как дела с паром? А вы что, не видите? Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат, человек 5-6. Санитары сюда! Санитар! Я сейчас. Много людей просите, капитан. Э. Очень много. Правильно, товарищ старший лейтенант. Ты что, шесть человек. Ну ладно, давайте отсюда. Давайте. Видите? Стреляют. Огонь открыли. Не демаскируйте. Ну, кого пошлем? Подумаем. Пошли, Елевтин. Давай! Быстро! Быстро! Потерпи! Потерпи! Стой! Кто идет? Вы, скляр? Ну что? Нашли старшинов? Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь! Вы не поверите своим глазам! Что? Вы не поверите своим глазам, кого я привел от старшины! О чем вы? Я вам не скажу. Вы сами посмотрите. Там, у костерка. Серега, Серега, ах ты. Но ну, давай, проходи, садись. А ну-ка, старшина, котелки всем. Горячую кашу. Давай, мигом, мигом. Миг, миг. Я с зараз, зараз. Давай, давай. Ешь виденько. Шура, где ты запропастилась, а? Ну здравствуй. Здравствуй. Здравствуй. Неожиданно ты. Из госпиталя? Оттуда. Ну вот, а я за тебя командую. Тут. Вот. Очень хорошо. Я услышал по дороге, что у тебя только два орудия. Значит, половины батареи нет? Да, действительно. Уцелело только два орудия. Третья затонула, прямое попадание в паром. Четвертое удалось спасти, но оно в ремонте. Значит, фактически батареи нет. Я только что от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них. Так. Сколько же они просят людей? Шесть человек. Шесть. На чужой шеи хотят в рай съездить. Около кухни, думал, что мы их лошадей побьем, а прожектором по берегу до пулеметы, прожектора кругом. Усволодь, чей Давно известно. Все снаряды рвутся около кухни. А что? Это у нас а снаряды рвутся у вас. Да. Шесть человек. Ни одного человека. Куда вы к черту годны сейчас? Ну, давайте, наворачивайте, наворачивайте кашу. Я, я обещал саперам. Саперы просто не успевают. Старшина, сколько раз за мое отсутствие опаздывали на батареи с кухней? А? Товарищ капитан, товарищ ну, капитан. Я полагаю, не меньше шести раз. А? Вот таким образом. Отберите пять человек ездовых, вы шестой. И в распоряжение саперов. И, и, я? и повара оставьте вместо себя. Да разве можно товарищ Много капитан? Много ли у вас еще годных шинелей в обозе? А? Сагичка. Товарищ капитан, как же можно? Нету. На самогон меняете или на сало. У вас же было 12 шинелей в запасе. Товарищ капитан, ну, вот они могут подтвердить. Обозы отстают, немцы бегут, мы их догнать не можем, И... Мы действительно без обозов. Обозы застряли. Прекрасная офицерская шинель на вас, цыгичка. А? Отлично сшита. Но она вам велика. У вас не фронтовой вид. Снимайте к шинель и поменяйтесь старшим лейтенантом. Как вы сами это не догадались. Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете. Ага. Не стоит. Не надо. Не надо этого. Ну зачем. Снять шинель. И через 10 минут быть в распоряжении саперов. Думаю, все ясно. Ясно? Все ясно. Пойдем, Шура. Ждала меня шура? Наверное, ждала. А почему ты так холодно говоришь? А ты? Неужели тебе женщин там не хватало, в госпитале? В, в ордена. Там ведь любят фронтовиков. Что молчишь? Так сразу и замолчал. Шур, я очень скучал. Скучал? Скучал. А я тебе кто? Плевая походная жена, любовница нас срок войны. Ты об этом подумала, пока меня здесь не было. А ты там целовал других женщин и, конечно, не думала об этом. Соскучился. Так соскучился, что даже ни одного письма не прислал. Госпиталь перебрасывались с места на место, адрес менялся, ты же сама знаешь. Я знаю, что тебе нужно от меня. А замолчи. Вот видишь, помолчи. Ну что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь. Прости. Прости. Идем отсюда. Товарищ старший лейтенант. Цыгичка. Да. А что вы здесь делаете? Так я же людей собрал, чтобы вести к саперам, как приказано. Понятно. Вот. А Скляр мне говорил, что вы все здесь. Вот я и прибежал, чтобы доложить. А где капитан, а? Цыгичка! Что? Вы это... Чего? Вы... Курите. Да вы что, товарищ старший лейтенант? В каком смысле? А вообще? Вообще я куру. Ну... Куру, тогда, тогда мне одну папироску дайте. Одну попить. Как? Вы же. А, -а, а, хорошо, я сейчас. Так где же они? Я же утром их ложил, я помню. Товарищ старший лейтенант, что они у вас, папировски-то. Как? Ну вот, мою шей вам приказано дать. А вашу мне. Поэтому они вот у вас. Я знаю, что я их ложил. Ага. Ладно. Я, конечно, извиняюсь. Вот возьмите. Я людей собрал. Так что... Переживем. Что? Пошли к саперам, цыгичка. Как вы тоже? Тоже пошли. А это что за ерунда? Грибок. Грибок? Какой грибок? Деревянный. Здесь пляж был до войны. Пляж? Это мы на пляже, Шурка. Как до войны. Смотри-ка, чертовщина какая-то. Да, на пляже. Два войны. А тут вчера убила лейтенанта Григорьева. Что случилось с тобой? Ты забыла меня? Забыла? Тебя убьют? Что? Убьют такого, как ты. Ладно, что это за панихида такая? Ничего не хочу. Ничего. Мы с тобой четыре месяца. Четыре месяца. Фронтовая подруга с ребенком. Не хочу. Какой еще ребенок? Он может быть. Он может быть есть? Да что там может быть? Он есть? Нет. И не будет. От тебя не будет. Хотел. Интересно знать, какая ты мать и жена. Ну-ка, поцелуй меня. Поцелуй меня, Шура. Ну, поцелуй. Приказываешь, да? что приказываешь? Глупости какие. Я еще не командир батареи. Ну вот, а уже приказываешь. Как ты любишь командовать? Люблю, это все-таки моя батарея. Честное слово. у как меня, как ты напророчила. Так и не поцелую тебе. Часовой! Часовой! а Это ты, склян, Заснул, что ли? Смотри, унесут в мешке к чертовой матери за Днепр. Я не сплю, нет. Я слушал, как ветер свистит. Да? А. Все в порядке, товарищ капитан. Ну, так что в порядке. Немец жизни не дает, а ты в порядке. Пойди, позови ко мне Кондратьева. А он старшину съездовыми к саперам повел. Не мог сержанта послать. но идем к ним, Шура. Куда? К саперам. Зачем тебе? Не ходи, не надо. Зачем? Война на то, война, что на ней стреляют. Верно? Это точно. Товарищ капитан. А мне как? Опять к вам в ординарции? Или как? Тебе? А. Стой, стой! Куда прешь? Не видишь, что ли? Батарея здесь! Мне батарею и надо. Не ори, ради бога, испугал. Коленки трясутся. Где капитан Ермаков? Жорка, ты? Я. Что, привез? Да. Скажьте галетку. Немецкие замечательные галетки. Ну, давай. Вас в штаб срочно, Киверзеву. Кверзеву? Uh -huh. Тут вроде форсировать не будут. Uh -huh. Затевают что-то. Вроде тети Моти. Вас срочно. галетку ты кушайте. Uh -huh. Много галеток привез. Пол ящика есть. В машине под запчастями, чтоб полковник не видел. А то он как увидит. И сразу раз, и за борт. Еще чертей нагло. А их, между прочим, в сумах, на немецких складах взял. Ну, давай, аристократ. Выкладывай в ящик. Зачем? Скляр! Возьми у Жорки конфискованные и отдай ребятам. Есть. Ну, ограбили, товарищ капитан. Дон... Пошли. Ну что? Еду. И передай его, пусть не щеголяет интеллигентностью. Хорошо? Может, со мной проедешься? Нет, я не поеду. Разрешить, товарищ полковник. Опаздывайте, капитан. Причины? Я только что с Днепра не успел. Надо успевать, капитан Ермаков. Успевать. Садитесь. Здорово, Бульбанюк. Вернулся. Прошу внимания, товарищ офицеры. Как вам известно, вчера утром два передовых батальона полковника Гуляева вышли к Днепру и попытались форсировать его. Мы столкнулись с хорошо и тщательно подготовленной немецкой обороной. Попытки форсировать Днепр сходу закончились неудачей. Мы вынуждены были вернуться на прежние позиции на левом берегу. За исключением только двух неполных стрелковых взводов, сумевших зацепиться за правый берег. Мы сдерживаем правого и левого соседа. И топчемся на месте сутки. Сутки. Сегодня дивизия получает пополнение боеприпасами. Эшелон уже стоит на станции Узловая. Кроме того, нам будут приданы танки. Наша задача. Первому батальону 85-го стрелкового полка. Майор Абольбанюк. Сегодня утром в 7 часов утра вы должны сосредоточиться в районе деревни Золотушино, отсюда форсировать Днепр и выйти в тыл к немцам направлением на Новую Михайловку. Батальону будут приданы батареи 82 миллиметровых минометов, а также два орудия под командованием капитана Ермакова. Из числа тех четырех, которые не сумели переправить на захваченный плацдарм на правом берегу. Вы, капитан, возьмете эти орудия батареи старшего лейтенанта Кондратьева. Сам же Кондратьев с двумя другими орудиями должен немедленно переправиться на захваченный плацдарм. И чтобы на этот раз без засечек. Два орудия мне, два Кондратьеву. Откуда? У Кондратьева всего два орудия, остальные разбиты при переправе. Я повторяю. Первый батальон майора Бальбанюка форсирует Днепр ниже захваченного нами плацдарма. Выходит цел к немцам направлением деревни Михайловка. Второй батальон капитан Максимов форсирует Днепр выше по течению направлением Белохатка. Задача батальонов. Вклиниться в оборону противника и завязать бой. Отлично на себя его внимание. Заставить оттянуть часть войск с фронтальных позиций, расположенных против захваченного нами плацдарма на правобережье. Получив сигнал, мы всеми орудийными стволами поддерживаем батальоны. Повторяю, всеми орудийными стволами. Затем открываем огонь по немецкой обороне, переходим в наступление. Соединяемся с батальонами и, расширив плацдарм, выходим с юга к городу Днепрову, что является главной целью нашего наступления. Такова задача дивизии. Вопросы? Но ведь у Кондратьева нет четырех орудий. Почему Молчин Гуляев? Не знает. Есть вопросы? Разрешите, товарищ полковник? Вопрос? Нет, не вопрос. Полковник Гуляев, вам, кажется, передали записку. Может быть, она представляет интерес для всех? Ну что ж вы молчите, Василий Матвеевич. М? Товарищ полковник, приказ ясен, но из четырех орудий полковой батареи два вчера разбиты при переправе. Кого мне прикажете посылать? Два. Как два? Да что? Я прошу дополнительных огневых средств. Почему начарт дивизии не счел нужным поставить меня в известность? Не успел, товарищ полковник. Только с передовой. С орудием мы решим. Да, да. Придется, видимо, взять взвод в артполку. Да, придется. Что же касается боеприпасов, то, как уже сообщил вам командир дивизии, эшелон прибыл на станцию «Узловая». Надеюсь, все командиры частей лично займутся комплектацией. Времени не ждет. Товарищи офицеры, прошу всех немедленно заняться своими обязанностями. Все свободны. Капитан Ермаков, ну мы договорились. Вы получите в артполку два орудия с расчетами. Добавьте своих людей по вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, трудно вам придется. Удачи вам желаю. Теперь на том берегу красками рисую. Товарищ старший лейтенант. Я не помешаю? Нет, нет. Устраивайтесь, сержант. Мне не уснуть все равно. У нас на Волге до войны катер Сводовский ходил. Так с него все время в руку орали. Граждане купающие. По причине общего утонутия просьба не заплывать на середину реки. Да. Туточки вам в рупор не зарут. Куда вы, товарищ старший лейтенант? Может, я на другое место? Нет, нет, вы лежите, Илютин. Мне не усынуть, я пойду. Шорочки пошел. Бо вот этот тебя. Да хватит тебе, деревенко. Иди сюда. Ближе подойди. Я виновата перед тобой, Сережа. Шурочка. Неужели это война на целую жизнь? Понимаю. Я. Мы. Бориса, ты? Да нет. Бориса нет. Я не верю ему. Нет, не верю. Он ко мне вообще, как к женщине. К любой, какая случится рядом. Война спешет. А я не хочу, чтобы списывали. Я не хочу. Прости. Что-то нашло. И раньше совсем другая была. Раньше... Ну да, раньше, до войны. Совсем другая. Раньше... Мы все были другими. Нет, Серёженька, нет. Ты раньше был такой же, я уверена. Смотрю на тебя и знаю, что вся эта грязь и холод не навсегда. А я? Я очень изменилась, Сережа. Ничего не поделаешь. Война.